С ВСИ Сегодня будет немножко технической информации о том, как же натягиваются внешние углы по системе Еврокраб. На данном объекте мы натягивали большое полотно в 33 квадрата с большим количеством внешних углов. И при раскрое мы использовали э, так называемый спецраскрой от потолочного спецназа. Как он делается более подробно, вы можете посмотреть по ссылочке в описании к этому видео, там прям все по полочкам разложено. Мы же покажем на своем ролике исключительно механику натяжения, как же это происходит, как же довести этот угол быстро и качественно до ума. Изначально планировалось э, снять данный ролик на примере э, вот этого узла. Но я очканул, решил, что может не получиться на видео. И мы его натянули предварительно до э, съемок. И получилось это все сделать 10-15 минут. Я был, конечно, в шоке. Э, спецраскрой, кстати, реально в этом плане помог. То есть, если бы его не было, этот процесс занял немножко дольше времени. Рассмотрим же мы э, натяжку внешников на вот этой колонне. Размер нашей колонны. Такие. 24 см здесь, 40 здесь и 60 см с обратной стороны. Узел достаточно простой, как я считаю, наша задача показать вам, донести именно механику, заправочки, самих вот этих уголочков, как же это, как же это хочется сказать слово, собака женского рода происходит. При натяжке внешников у нас ситуация складывается очень по-разному на разных полотнах, в данном случае у нас здесь очень большая усадка в силу того, что Ширина помещения очень большая, и мы хотели сделать этот потолок без шва, точнее, задача стояла такая, сделать потолок без шва. Поэтому у нас мы можем наблюдать здесь вот очень большое, как что называется, сиська, да? вот эта большая сиська, и не совсем красивое примыкание углов, То есть карпун у нас лежит прямо на самих углах. Значит, наша задача, в первую очередь, отвести гарпун, само полотно, именно в районе внешних углов. То есть отвести от угла вот, под 45 градусов, если так будет понятно, отвести именно этот гарпун. То есть чтобы а, флоп, вот в этом висящем обычном состоянии гарпун был несколько вот, отведен в сторону. Сейчас покажу, как это происходит. Поскольку здесь два угла достаточно недалеко друг от друга, при заправке этого пространства, вот этой стороны, мы должны контролировать, чтобы у нас расстояние отхода карпуна от углов было одинаковое с двух сторон, то есть чтобы мы заправляли конкретно именно середину этой стороны. После того, как мы сделали разделение между углами, мы можем заниматься ну, любым из этих двух углов, так скажем. Переступаем к заправке их по очереди. Я начну с правого угла. С этой стороны у нас уже, в принципе, все хорошо складывается за счет того, что здесь сделан спецраскрой и длина горбуна по этой стороне до поворота у нас фактическая. То есть не отличается от самой стороны. То есть нет укусов, так скажем. Вот, в принципе, внешний вид а, угла перед непосредственно заправкой самого угла. То есть у нас здесь нет никаких складок. А гарпун, который находится на углу, стоит четенько на своем месте. Соответственно, за счет этого у нас и нет никаких складок. А нам остается лишь забросить угол. То есть как это происходит? Мы разогреваем полотно, разогреваем гарпун и начинаем заправку постепенно от сторон к углу, то есть ни в коем случае не от угла сразу, мы его вкидываем, а постепенно по чуть-чуть мы подходим к самому углу и смотрим по ситуации на образование складок. Это очень важный момент, по моему мнению. Лучше всего, когда по, на протяжении всего процесса натяжки внешнего угла соблюдается минимальное количество складок, лучше, чтобы в принципе вообще не было. Чем меньше складок в процессе, тем меньше нам и придется разгонять в конце. И мы исключаем вариант, когда после того, как мы уже угол, у нас остаются складки перегрева. Так, когда мы греем, у нас полотно из-за температурной нагрузки получает вот эту деформацию, вот эту складочку, то есть если мы ее вовремя не разогнали. Ну что, смотрим. Теперь очень близко-близко и внимательно, как же это происходит. Может быть, вы без слов. Также в процессе я держу полотно и держу сам угол пальцами, тем самым не давая складкам образовываться. То есть они образуются на, вот здесь на полотне, но на самом перегибе именно губы полотна этого не происходит. То есть немножко вкинули, видим, появляются складки. Не нужно заправлять его дальше. Остановитесь на секундочку, возьмите немножко скотча, потягайте складки туда-сюда. От того, что вы будете пытаться быстро его заправить, быстро у вас это не, может не получиться. То есть просто чуть-чуть оттянули это все дело. И под феном это да, состояние, когда... Угол еще не заправлен, но при этом я стараюсь, чтобы состояние было исключительно симпатичное, назовем Далее наша задача поставить гарпун в углу на свое место. Не обращая уже внимания на эти вкладки, мы их исправим. Важно, чтобы не было складок на самом перегибе, как я уже говорил. Так, именно складки переходящие из, из вот этой теневой стороны, да, из с темной стороны, складки переходящие с темной стороны на светлую. Вот их не должно быть или наоборот светлый на темную. Да, не должно быть складок переходящих со светлой стороны на темную, короче, вот, в процессе. Ну вот, одна складка начинает переходить на темную сторону. Скотч джедай не даст ей это сделать. Немножко внутри, опять-таки же исключительно внутри поправляют эти вкладки. Ее чуть-чуть подтянет сейчас. Вот, суперски. Немножко давайте подогреем все это дело. Ставим уголочек на место. Вот. Внутри складка исправлена. Остается подогреть. Выгревать складки из плюшительного не рекомендуется. То есть, когда мы видим, что вот складочку можно подтянуть скотчем аккуратно, то лучше сделать это скотчем, нежели феном, дабы не перегревать полотно. Шу -шу -шу. Собственно, первый угол готов. Вот таким образом он выглядит. Кладок нет. Линзы нет. Ничего нет. Ничего нет, есть хороший. луга. Соответственно, переходим ко второму углу и повторяем процесс по новой. Если по каким-то причинам получилось так, что у вас эти расстояния гарпуна и стены не сходятся, и у вас угол, есть, часто рисуют на углах точки, да, в данном случае карандашом, где он находится, если он у вас ушел в какую-то из сторон, вам нужно обязательно вернуть его на свое место, то есть вытянуть немножко, подрастянуть гарпун, подразогреть. Например, если он ушел у вас в эту сторону, вам нужно разогреть эту стенку гарпун и подтянуть его сюда. Если с этой стороны, соответственно, подтягиваем сюда. Тянем кремль до тех пор, пока у нас угол не придет на свое место. Ориентироваться прямо на карандаш, конечно же, не стоит, потому что отметка может быть в одном месте, а угол может находиться по факту в другом. И найти угол мы можем уже м, только при на забрасывании гарпуна через, через лицевую губу профиля. Происходит это следующим образом. То есть Мы видим складки подобного рода, значит, что у нас угол просится в правую сторону, соответственно, нам надо его подтянуть сюда. Бывает, что угол становится не с первого раза на свое место, именно гарпун, и в связи с этим образуются складки, которые доставляют кучу нервов и не хотят расходиться. В таких случаях иногда проще вынять угол и поставить его по новой на свое место, как вот произошло на этом углу. Вот, собственно, такая простая механика натяжки внешних углов по системе Еврокрафт. Наши углы готовы, спецраскрой очень сильно помог, ускорил процесс, но нужно не забывать, что все-таки большая часть всего процесса зависит от ваших рук, от вашего понимания натяжения полотна, и от того, как вы сможете правильно и грамотно передать информацию на производство для использования спецраскроя. Вот, собственно, и все, что мы хотели показать вам в нашем ролике. Если вам было недостаточно информации, вы можете перейти в наш инстаграм, там есть прикрепленный сторис, в котором мы производим натяжку внешнего угла без применения спецраскроя. Там тоже есть полезная дополнительная информация, там немножко ситуация такая тоже достаточно интересная по поводу ну, перед натяжкой. Ну, собственно, и все. Подписывайтесь на наш канал, если еще не успели. Ставьте лайки и до новых встреч!